Суд Нижнего Новгорода вынес вердикт в отношении создателя группы «Мужское государство». Ну, какой-то Владислав Поздняков, который не сильно любит женщин, создал группу, где, в общем-то, женщин обижали там, и так далее. И вот что я могу сказать. Ну, я, конечно, отношусь к, тем, к той категории мужчин, которые очень любят женщин которые ну, рассматривают женщин так, как Люк Бессон в своем знаменитом, в фильме да, «Пятый элемент». То есть как пятый элемент, как нечто такое э ну, сверхсущество. Да? Поэтому я, конечно, к женщинам очень отношусь уважительно. Это, мягко говоря уважительно. Так вот, но я тем не, не менее я не могу поддержать суд, который мужика, который не любит женщин, привлекает к уголовной ответственности два года условно, с какой стати. Путин, ну, если я... русский народ не любит, всех жителей России не любят, его за это ничего. Ну да, это, это совершенно удивительная вещь, человек, ну не любит он женщин, что дальше? Как, какие вопросы -то? почему к нему какие-то санкции применяют, ну там создал группу, и вот они там обсирали своих баб, и что? Какая общественная опасность в этом? Что-то произошло, кто-то кого-то убил, изнасиловал, я не знаю, там, ограбил. Что произошло-то из-за этого? Ничего. С какой стати нужно привлекать человека к уголовной ответственности? Есть масса женщин, которые не любят мужиков. И я их тоже прекрасно понимаю. Еще начать привлекать, вот этих феминисток сейчас начать сажать. Феминисты наверное, они побоятся тронуть. Скажут, блин, сейчас там за феминисток вступятся, так, мам, не горюй. Знаешь, что произошло? Произошло, что организовалась группа, которая не подконтрольна ни пропагандоном путинским, ни каким-то там его фейковым оппозиционерам, Бесконтрольно. Это так же, как вот рэперы, они спохватились, что рэперы оказались никем не подконтрольны и стали бороться за них, то и запугивать, то покупать, то возглавить. Также и тут никакая группа не может быть не подконтрольна путинским бандитам. Ну да. Да, конечно, любая группа, которая возникает без них и которая привлекает внимание, она для них опасна, поэтому они стараются всех уж подогнуть ребенка. И вот совершенно уникальная ситуация, в Калининграде пройдет митинг в защиту Канта, Я думаю, что его вообще запретят Значит, представляешь? То есть митинг в защиту Канта – это же абсолютное безумие. Там, где надо защищать Канта, тем более, что это Кёнигсберг, там, значит, все уже, все, все поставлено с ног, с ног на голову. Помнишь, самый большой прикол, который всем так нравился в советский период, все так хохотали из «Мастера Маргарита», когда… Иван Бездомный предлагает закатать за такие доказательства с Канта на Соловки года на три. Помнишь, он предлагает, а Воланд очень радуется ну, такому дебилизму человека да, и говорит, что Кант, что это, конечно, было бы хорошо, но Кант в долгое время уже находится в местах более отдаленных, чем Соловки. И вот, представляешь, вот даже люди более э, низкого пошиба, чем Иван Бездомный. То есть там э, Булгаков издевается над Иваном Бездомным, как человеком, человеком у ну, которого нет ну, ни культуры, ни образования, ничего. И вот э, сейчас еще более низкие, так сказать, пришли к власти. Ну уж прям Шариковы настоящие. Что Канта надо защищать, выходить. И там не дадим Канта на виду, Кант наш. Жуть какая-то. Просто...